Всем привет-привет и добро пожаловать на канал я Оля. Сегодня я хочу с вами поделиться своей новой покупочкой. Я очень люблю натуральные чили и здесь недавно открыл для себя магазин kukuyka.rf. Они делают чаи из бан чая. очень вкусные, рассыпные, гранулированные, как с добавками, так и без. И также у них еще представлен чага-чай, душистый целитель. Очень интересные чаи, ранее такие не пробовала. Сейчас вам расскажу поподробнее. Понравилась вот эта данная коллекция, малина. Интересный вкус также со смородиной и еще с шиповником. Очень вкусные чаи, заваривают легко, насыщенный вкусный аромат. Приятно пить с сахаром и также с булочками. Также мне понравился вот этот чай рассыпной Иван-чай, гранулированный черный с лимоном и имбирем. Очень насыщенный вкус имбиря. Чай настоящий, прям такой вкусный-вкусный. Как жаль, что ранее я их не пробовала. Еще хочу сказать, что Иван-чай, он очень полезный и рекомендует его от различных заболеваний, у кого болит желудок, например. И также Иван-чай способствует похудению, что для меня сейчас очень актуально, потому что я худею на системе минус 60%. И чай выводит все токсины. Чай я пробовала первый раз. И хочу сказать, что по вкусу он ничем не отличается от черного чая. Хотя имеет такой порошкообразный вид. Не пугайтесь, он очень вкусный. Его рекомендуют для мужского здоровья, что можно подарить близким людям. Я думаю, что такой чаек им понравится. Цены, кстати, недорогие, так что заглядывайте в этот интернет-магазин. Собирают данные чаи 90 километров от города Ярославля в Даниловском районе, если вам интересно. Если понравилось видео, обязательно поставьте лайк, чтобы я снимала еще свои покупочки. А сегодня всем огромное спасибо за просмотр и встретимся в следующем видео. Всем пока-пока-пока!